Доброго дня, друзья, коллеги, партнеры. Ну что, пришла новенькая подработочка небольшая. Давайте вместе пройдем регистрацию на этой бирже. Вот такое вот надо сделать действие. Оп, совпало. Чат кипит. Все хотят работать. Зарабатывать. Все, пришло письмо с подтверждением. Чуть-чуть подождать пришлось, но пришло. Не в спаме, нигде конкретно пришло на почту. Переходим по ссылке. Попадаем внутрь. То есть, как сказал Александр, это, в принципе, все, что нам надо попасть в серединку. Дальше мы действуем по инструкции, которая будет скинута под видео. Это ссылочка на Фейсбуке, где они, в принципе, описали все наши действия. Под видео будет все это. Вот. И выполняем дальнейшее второе задание. Это активируйте бота для голосования. То есть, переходим на их Telegram. Вот. Здесь ну, я уже просто прошел под руководством Александра. Здесь мы, как только перешли сюда, вводим свой e-mail, по которому мы зарегистрировались, и отправляем. Вот. Ну и в принципе, вы видите переписку. Следующим шагом, как только нам ответили после этого, пишем вот это вот. Опять вставить, отправить, отправили. После этого приходит вот такое вот сообщение. И нам надо написать какой-то комментарий. Сейчас Александр готовит такую мини-инструкцию с разными вариантами отправки комментариев. Вот нам даже здесь напрягаться, так сказать, не надо будет. Мы просто берем из инструкции один из вариантов, который нам то ли по смыслу, то ли на взгляд понравилось вставляем сюда и отправляем все на этом наша работа закончилась вот александр сделал для нас уже конструктор фраз для того чтобы мы могли э, здесь вот здесь написать требующийся от нас э, какой-то комментарий работает очень легко можно составлять из любого три фразы допустим я сделал там взял фразу там 3 копировать да потом взял фразу там 9 во втором столбце копировать и фразу там в части 3 копировать вот, я вел переводчик их получил. Я новичок криптографии. Мой первый проект. ICO. Идеальное место для хорошего проекта. Пожалуйста, добавьте их. То есть осмысленные набор фраз, которые каждый из нас, чтобы не повторяться, может выбрать по, по своему, так сказать, вкусу или просто хаотично. Вот. Чат кипит, кипит. Чат. Это хорошо. Люблю, когда чат живой и общение. Вот, друзья, все. Скидываю, сейчас записываю, и скидываю вам эту инструкцию. Успехов. И еще, друзья, посыпались уже вопросы, где брать реферальную ссылку. Значит, после того, как вы уже зашли в серединочку кабинета, вот здесь вот у кого профиль написано, вот у меня счет почему-то перевело. Но вы понимаете, да, вот здесь вот. И чуть ниже мы видим моя реферальная ссылка. Все. Теперь вроде бы уже все. Успехов!